Но перед началом ролика я хотел бы заметить, что к нам в руки попал образец не для продажи, поэтому итоговый вариант может отличаться от нашего. Устройство поставляется вот в такой вот большой картонной упаковке. На лицевой панели есть рисунок самого девайса, логотип компании и название устройства. На противоположной стороне все как всегда, технические характеристики и комплектация. Корпус мода выполнен из металла и пластика, на лицевой панели находится отверстие обдува, довольно большая и удобная кнопка Fire, есть информативный экран, кнопки плюс и минус и USB Type-C. Кстати, если вы заметили, на этой версии кнопки плюс и минус вынесены на лицевую панель. Pico Compact похож на свои прошлые версии, правда в этот раз он стал более бочкообразный. Боковые панели устройства выполнены из многослойного пластика Они могут быть разных цветов, в нашем случае они выполнены под карбон но Они могут быть желтые, красные и выполнены под смолу в верхней части девайса располагается картридж. Его закрывает вот такая вот крышка, которая крепится к моду при помощи цепочки. При желании эту крышку можно снять. Но стоит отдать должное, данная крышка будет защищать картридж от лишней пыли и грязи, которая может в нее попасть. Также эта крышка будет защищать пользователя от жидкости, которая может вытечь из картриджа. Но я надеюсь, такого не случится. Объем картриджа 3,8 мл. Работает на безрезьбовых испарителях. Заправка осуществляется сбоку. Рядом с картриджем разместилась крышка аккумуляторного отсека. Впервые эта крышка отщелкивается, а не откручивается. Это очень удобно и классно, так что за это отдельный плюс компании Elif. Данный мод работает на аккумуляторе формата 18650. Заряжается силой тока в 2 Ампера благодаря порту USB Type-C. Из функционала пользователю будет представлен лишь один режим Power с максимальной мощностью в 60 Вт. Ребята из залива постарались и выпустили девайс, который на самом деле способен посоревноваться с любыми современными системами. Да, в нем нет большого количества функций, но они ему не нужны. Вы поставили любимую мощность, установились на картридж и наслаждайтесь. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и Сигарет Нет. И до встречи на нашем канале.